Всем привет! Сегодня я покажу как добавить в машину Volvo S40 второго поколения опцию управления аудио на руле. Все очень просто. У нас стоял старый руль, вот этот вот, на котором стояли вот такие заглушки. Вот такие заглушки, на которых, естественно, вот тут одна стоит, и с этой стороны, на которых никакого управления не было. И плюс он такой вот резиновый, весь обтерся, страшненький, видите. Значит, покупаем на разборке вот такой кожаный руль. Кожаные оплетки. Покупаем. Вот он такой у меня пока блестящий, потому что я его восстановителем кожи обрызгал. Вот такой у меня нарядный. Вот. У этого руля был вот такой блок управления аудиосистемой. Значит, вот так вот. Соответственно, я купил его без подушки безопасности. То есть вот в таком виде. Но вот тут стоял вот этот блок. Тут стояла заглушка для круиз-контроля. Но она в данном случае нас не интересует. В чем прелесть этих машин в том, что все, вся проводка, все штекеры уже есть во всех комплектациях. Даже самых бедных. Для того, чтобы эту функцию активировать. Ничего не надо прошивать. Активировать. Просто ставим руль. То есть руль поставили. Перекидываем подушку безопасности. Все тут очень просто. Вообще без проблем. Шведы молодцы. Это не Рено. На Рено там все, конечно, на предыдущем... Французы придумали, чтобы с максимальным, с максимальными трудозатратами все это сделать. Тут все просто. Гайка на 15, выкрутили, тут две защелки, подушку отстегнули, штекеры скинули, руль поставили. И вот самое главное, о чем я снимаю видео, ставим, вот тут один, один разъем как раз вот под этот штекер. Просто его вставляем. Вот, сейчас положу телефон пока. Вот, вставили мы штекер. Проводочку. И смотрим на магнитолу. Все у нас переключает. Вот у нас станции переключает. Вот громкость у нас. Все работает. Ну вот так. И его ставим на место. Подушку для этого отщелкивать не обязательно, все встает, все вот тут такие резиновые пазы, а здесь ответные такие вот грибки пластиковые, то есть просто мы забиваем туда нежно все это дело, проводок вот так убрать надо туда, все у нас просто вот так вот все, все стоит на месте. Как говорится, ловкость рук, никакого мошенничества. И мы имеем руль из богатой комплектации с управлением аудио на руле. Все работает. На этом прощаюсь. Пока.